плюсом, Алексей Ливин, прием вот ночь, задавил полностью, сейчас включится, посмотрите а имя, имя, имя. вот, пожалуйста, смотрите ага, Андрей, все -10. Так, все, все надо. он включен Проводим. Проводим. постоянно Проводим. у меня Ну так же, пять, давай, все здорово никаких проблем, громко, Ну спасибо, спасибо И от меня на вас, добро здоровья Сейчас попробуем дальше и я через два часа и, и будет просто класс. Все, на перекур, Чистенько, ну, блядь, никаких Чистенько, никаких и наберут на две тысячи самогода, ладно, я буду пить А послушайте. Вот, ребята так что-то от двойного ну да, у нас никуда не будет, если накатил, то обязательно сигаретку надо тут, полюбаку вот, полюбаку, если накатил то -то, ты, ну прям выработанная на доме, привет ну да, вот я тебе, я открыл тачку Декалзина дня. Ну, смотрите. Пачки, вот, за вот за Так что, друзья, работает он великолепно, никаких нет шумов, нет абсолютно ничего. Я вам даю слово. Плата обалденная. Ну, никакого пайта. все ты, Давай, Дай... ты Дашка, Интересно не греется, будет. Кренка не а, греется. А потом, так, ладно, откуда мы доброжевать, ты не роман никого. не могу, 3740. Асмы. Ранута! Ранута! Все, ребята, всего доброго. Я думаю, что... Я удовлетворил. Вот стоят ночь фильтр несущая подавленная вот. Так что собирайте.